Всем привет! С вами Виктор Бондалет, автор блога victorbondalet.com, автор курса "Думать и действовать как топ лидер за 30 дней", автор онлайн марафона "Как стать богатым за один год" и неважно чем вы занимаетесь, и автор рубрики "С нуля до первых дерзких целей". В этом видео я хотел бы с вами поговорить об очень интересных моментах, которые я встречаю в жизни. С многими людьми общаешься, выходит, что иногда за день ты пообщаешься с 10-20 людьми с разным мышлением, с разными целями в жизни, возможно, у них даже их нету. И я хочу просто вот рассказать о своих эмоциях, которые я столкнулся буквально даже вчера. Общаешься с человеком, и девушка пишет, что. Все это фуфло, что вы предлагаете. Бизнес делают только успешные люди. Либо те, у кого уже есть деньги, у кого есть дорогие тачки, им повезло. Вау, такое, я такой думаю, господи, охренеть, вот это мысли в натуре. Действительно. Человек сидит экономистом на работе и думает, что те, которые гоняют на тачках крутых, те, у кого есть сеть магазинов, те, у кого есть большие бизнесы, им повезло. Они родились олигархами. Класс. Но они вот не представляют, что нужно было пройти им. Ну это ладно, далее. Я задаю многим упражнения, чтобы прошли они. Перед тем выявить, достоин ли человек со мной общение, готов ли я вложить кучу времени для того, чтобы с ним общаться, наложить отношения возможно, потом предложить ему бизнес. Я ему задаю написать ему несколько целей, которые он хочет исполнить в жизни, неважно, что у него сейчас нет этой возможности, и эквивалент этих целей, какая сумма выходит. Иногда мне люди пишут, что пять целей, которые они бы хотели среди жизни исполнить, таких самых горячих, стоят две долларов. Серьезно? Охренеть, блин, можно. У меня тачка только стоит там сто тысяч долларов по целях, я хочу их 2. Люди не понимают, они хотят много денег, но они не понимают, для того, чтобы заработать денег, им надо цели. Потому что деньги – это всего лишь посредственность, и чем больше у вас целей, носки от Дольче Габана, трусы от Гуччи золотой каемкой и так далее, тогда вы будете зарабатывать эти деньги, потому что вы будете знать, на что их потратить. Либо, очень интересный момент, пишу же взрослой девушке вроде, я говорю «Привет, как дела, чем занимаешься, работает, все. А, а ты задумаешься, что нужно обеспечить свою жизнь, что нужно позволить себе позволить жить, позволить хорошо жить? позволить одеваться, путешествовать, зарабатывать, позволять себе совсем другое, что не привык видеть. Она говорит, мне родители помогут. Уже родителям надо помогать, вы уже выросли. Вот вы, взрослая, смотрите видео, уже нужно родителям помогать, как бы тяжело не было. И мне родители помогут? Ну, смешно, господи. Либо вот такие отговорки, что у меня маленькие запросы от жизни, бред, я думаю, вы заходили в дорогой магазин, вам вещь хотелось Я думаю, вы, вы идете мимо каких-то огромных плакатов с океанами, морем Вы хотите там быть, но не можете этого позволить А потом вы мне будете говорить а, У меня маленькие запросы, и меня устроит то, что у меня сейчас есть Либо у меня муж зарабатывает, и он обеспечит меня и ребенка Блин, ну, ребят, извините меня, пожалуйста То есть вы либо стремитесь в жизнь, то либо деградируете А другого выхода нет и то, что вы думаете, что предпринимательство, MLM, сетевой бизнес, традиционный бизнес делают только тем людям, которые везет, вы глубоко ошибаетесь. Их делают только те, кто ночами не спит и стремится до своих целей. То есть горит этими целями, они хотят выбраться из жопы, извините меня за французский, как бы грубо это не звучало, оно таки есть. Достигают только и строят огромные империи только те люди, у кого есть цели, те есть ради чего жить. Не более, не менее. Выкиньте вот все вот это убеждения, пусть советские, что нужно работать на кого-то, что сейчас бизнес в интернете нереально построит, что сейчас в МЛМ не зарабатывают деньги. Ребята, сейчас 100-200 тысяч долларов в месяц уже э, не удивишь предпринимателей, особенно в сетевом маркетинге, что эти деньги можно зарабатывать в месяц. Это так как само собой разумеющееся для тех людей, которые делают этот бизнес. да я соглашусь с вами, если вы сейчас меня смотрите и говорите, что ты нас опять обманываешь, ты хочешь нам, нам запутрить мозги, в эту финансовую пирамиду завлечь. Ребята, блин, вы в тотальные люди, вы в глубоком заблуждении. Да, достигают единицы, из тысячи достигают человек 10, 100 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, но достигают те, которые ради чего-то стремятся, не более, ни не менее. Почему 10% всего лишь людей богатые? Да потому что только им что-то надо в жизни, потому что они чего-то хотят в жизни большего. Вот сейчас вы проанализируете э, себя как в жизни, в каком положении вы сейчас находитесь, ради чего вы живете, ради того, чтобы на работу каждый день сходить и получить каждый месяц зарплату, чтобы прожить, заплатить э, кредиты и позволить себе отложить надежку, купить что-то и отложить чуть-чуть на квартиру, либо на машину? Нет. Те люди, которые преуспевают, вот это 10% всех людей, которые преуспевают, они живут большим, они хотят больше, они хотят что-то творить в жизни, вытворять иногда даже. Они живут вот с открытой душой, потому что если они хорошо зарабатывают, они хорошо гуляют, они могут себе безбашенно жизнь устроить. Я не удивляюсь, когда мой наставник сфоткал себя в интернете, посадил себя на толчок, он сидит на унитазе с ноутбуком. Я с многими людьми общаюсь. Да с кем ты развиваешься? Он показывает себя с нехорошей стороны. Он сидит на унитазе с ноутбуком. Да, так он сидит на унитазе с макбуком, извините меня, он зарабатывает более 50 тысяч долларов в месяц. Ему доказывать нечего. Он заработал, он погулял, он показал свой стиль жизни. Хотите, следуйте за ним, хотите развивать, хотите, нет. Хотите обижайтесь на кого что вас обманывают, вас обманывают кругом, только вот вы не видите правды, что нужно просто взять и действовать. Поголодайте несколько дней. Вот включите себе вот, э, мозг. Для того, чтобы мозг вас, ваш работал, поголодайте несколько дней и вы э, отдайте все деньги родителям, например, либо своей жене, своим родственникам отдайте деньги, чтобы у вас было баксов 10 в кошельке. Просто. И поголодайте. Вы посмотрите, насколько э, мозг начнет функционировать и искать деньги и возможности заработать, чтобы позволить себе что-то. Вы вот эти 10 долларов вложите и их увеличите в 2-3 раза. Вы увидите, действительно ли вы предприниматель, либо нет. Вы пойдете что-то купите и продадите в 2 раза дороже, чтобы заработать еще больше денег, чтобы себе купить в холодильник что-нибудь. Это был так, мой чисто крик души. Я верю, что это видео было для вас полезным.